В этом ролике создадим новый проект, в котором будем использовать JavaScript. На этот раз это будет ASP.NET Core со статичными файлами, ну, JavaScript плюс HTML. Мы реализуем вход, выход через Identity сервер, который находится, соответственно, в другом проекте, в другом solution. И для реализации я буду использовать, так называемый, олдскульный подход, если хотите, для разработки JavaScript-приложения, чтобы показать, ну, грубо говоря, такой нативный код. Собственно говоря, вы сможете это потом применить на любом фреймворке, там React, Angular и любом другом, который вы используете. Главное понять, как это работает, что из чего состоит и куда чего нужно впихивать, чтобы это, собственно говоря, заработало. Ну и давайте не затягивать долго, со вступлением начнем. Сейчас у меня открыта страничка Identity Server документы и, собственно говоря, здесь написана информация о том, как можно использовать Identity Server на JavaScript приложениях. Смотрите, существует уже определенный набор команд, которые реализованы в клиенте, который называется клиент. И вот здесь, собственно говоря, пример того приложения, которое я хочу вместе с вами воссоздать, так сказать, чтобы на реальных проблемах, да, если они, конечно, появятся, ну, показать, как их решать. И, в общем-то, вот это вот задача на сегодня. Ну и для начала нужно определиться, что такое IDC клиент непосредственно для identity сервера. Это такая библиотека, которая опять же написана разработчиком identity сервера. У них есть сборка Identity Model, и там есть специальная фигня, специальный скрипт, который IDC клиент, который дает большое количество плюсов и на самом деле очень сильно ускоряет разработку приложения с использованием авторизации на основе OS 2.0 или OpenID Connect. В общем, если вы придете по этому адресу, то увидите, что уже существует достаточно большое количество информации по этому поводу. Но самое интересное, здесь вот в самом низу есть такая штука, которая говорит о том, что уже есть клиенты, которые, то есть реализации под конкретные фреймворки этого клиента, который позволяет собственно, без каких-то там лишних телодвижений установить на ваш сайт, на ваше приложение, на ваше спа, если хотите, уже готовую авторизацию и аутентификацию через identity сервер. Моя задача на сегодня показать это самым простым способом, то есть механизмы взаимодействия identity сервера и SPA клиента, настройки, которые необходимо включить, чтобы это заработало. В общем, сегодня будем делать вот как раз вот именно это. Я думаю, что это покроет всю тему с идентификацией SPA клиентов на identity сервере. Итак, давайте для начала создадим самый, тот самый новый проект. Это будет снова ispa.net.ru core coreautorization. ну пусть будет JavaScript да пусть будет так пусть он будет снова самый пустой ну и здесь некоторые нюансы так как мы не будем использовать э, так давайте откроем так как мы не будем использовать ни роутинг ни чего-то там еще такого от этого самого который называется ASP мы здесь вот эту штуку вот так вот удалим и напишем app use э, static files ну и еще здесь нужно написать up use default files ну это для того чтобы э, у нас э, по умолчанию она шла в папку www root здесь можно в принципе перезадать это значение но я не буду перезадавать я ее так и назову www root вот у меня папка создалась и в этой папке я создам index html Ну и давайте я вот ну, не могу я когда <смех> не, неправильно что-то, на то, вот. И собственно говоря, это здесь все, что нам нужно было, потому что теперь у нас э, давайте здесь напишем какой-нибудь, э, давайте Identity Server 4, GS э, демо. Давайте так напишем. Ну и сейчас, если я запущу, вернее, когда я запущу здесь мне придется набрать localhost да, кстати, мы не посмотрели какой там у нас localhost давайте посмотрим где у нас есть настройки мы в старту... давайте я опять вот эту штуку удалю и вот эту вот удалю и теперь зайду в настройки ну, для начала давайте сделаем, чтобы у нас этот стартовый проект был один и именно он стартовал где тут есть у нас стартап вот и в настройках посмотрим на какой адрес он привязался 5000 нам такой адрес не пойдет давайте напишем 9000 потому что э, 5000 у нас уже есть и соответственно я закрываю стартап выбираю плей вот, Ну, в общем-то, как вы видите, стартанул проект, и, как понятно, он у нас статичный. Это у нас, что такое? А, это Favicon. Ну, в общем, вот у нас чистый проект, он у нас создан, теперь давайте в него всякие штуки накидывать. Итак, для начала нам нужно установить OIDC-клиент. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ – это пойти на сайт разработчика, открыть OIDC-клиент, скопировать его, прям вставить в нужный файл. И сохранить на своем сайте. Второй вариант – это поставить его через какой-нибудь package manager, например, npm, ну, как это обычно делается в SPA-приложениях. И третий вариант – пойти, например, ну, которым я, собственно говоря, собираюсь воспользоваться, на cdngs и скопировать вот эту вот ссылку, которая, собственно говоря, мне даст возможность использования этого самого э, файла уже непосредственно в моем приложении. Ну и, как вы понимаете, я здесь должен создать скрипт src, и указать ссылку на этот файл и дальше мне также потребуется ну давайте это у меня главная страница давайте я здесь еще создам нет давайте я сделаю вот так я здесь создам папку э, так индекс нет давайте папку создам js и в ней создам индекс индекс э, не вижу индекс JS. да что такое подай вот и этот файл теперь сделаю вот так вот перетаскиванием на страницу. То есть у меня на странице индекс.html будет, индекс файл. И здесь мы будем делать какую-то разметку. Ну и, наверное, на этом пока... пока давайте остановимся и перейдем к настройкам Identity сервера. Итак, для начала давайте откроем наш Identity сервер, найдем конфигурационный файл. Я сделаю по-простому, скопирую клиент из предыдущего видео, который делал для слайгера. и добавлю новый. Идентификатор этого клиента будет, соответственно, пусть будет JS. Секрет я сделаю, что он нам не нужен, потому что мы будем использовать пикси, так называемый. Client ID required, напишем false. Дальше мне нужно указать grant type. Да, он тоже нужно указать нужно указать код и дальше я сделаю required consent я соответственно напишу false нет я напишу все-таки false и обязательно напишу pkc его нужно использовать true grant type Cross Origin, ну кстати Cross Origin я тоже добавлю сразу, чтобы у меня не было проблем. Ну и пока на этом все, посмотрим, как это будет сработать, как это будет работать, если что добавим то, что нужно. Ну на данный момент это пока тоже все. Давайте вернемся теперь в JS клиент. Давайте создадим некоторое количество HTML кода и начнем мы вот с чего. Ну во-первых я создам контейнер. Нет, я создам контейнер и в нем помещу ну, для начала вот так вот здесь у меня будут находиться кнопки я пока создам одну кнопку с идентификатором который будет называться ну допустим логин и здесь я напишу логин и э, мне еще нужно вывести как то информацию о проделанных результатах я поэтому здесь создам ну допустим пусть будет жирным написано идентификатор будет message и под ним будет вот такой вот при куда я буду выводить информацию ну типа джейсона но ну, чтоб можно было нормально посмотреть что мы получили пусть будет дата так на этом все теперь давайте переключимся в индекс и создадим некоторое количество здесь кода. Давайте для начала создадим самый главный метод. Я буду использовать аут schoolный так называемый подход. И здесь у меня будет метод, который называется print. Нет, он будет называться print. Ну вот, ничего мне я не придумал. Сюда я буду передавать или message, или дата Ну, обычно они вместе будут. И здесь я сделаю тоже очень по-простому. Если message у меня есть тогда я хочу найти документ get, get by ID, пусть он называется нет не так message и тогда я ему хочу установить inner текст message я предлагаю ускориться. Я сейчас быстренько напечатаю то, что я хочу. Но я думаю, что вы без моих дополнительных комментариев. Поэтому поехали. Ну, вот такой вот у меня метод получился. То есть, ну, в общем, тут все понятно. Не буду дальше рассказывать. Дальше продолжим творить творчество. Итак, мне нужен документ э, Listener вернее мне нужно на кнопку назначить листнер который будет обрабатывать мою ситуацию с кликом, и для этого я должен создать логин, здесь добавить add listener. название его будет клик, ой клик и я должен здесь написать логин, пусть это будет такая функция, я вот здесь вот сейчас создам function, пусть будет логин, и здесь у меня не будет никаких параметров, я скажу print чтобы на самом деле проверить, как это работает, я сюда напишу message. Не вижу. Отобвинся message, запятая. Ну или сюда дам объект, который имеет тоже message. И пусть будет там тест. Хорошо. Теперь давайте запустим эту штуку. Сейчас у меня запустится только одно приложение. Нажимаю логин. Ну, в общем, вы видите сообщение. Это все работает. Отлично, поехали дальше. Давайте для начала прочитаем, что нам нужно для того, чтобы начать. И первым делом, смотрите, нам нужен User Manager, в который мы должны опустить сеттинги, в который, собственно говоря, требует authority, client-id, ну и вот это вот все, и еще и scope. И давайте, собственно говоря, этим займемся. Сейчас я это сверну, и вот здесь вот создадим var, ну, даже не var, давайте создадим const мы же уже современные люди М -м, пусть будет settings и нам сюда потребуется некоторое количество параметров попробую вспомнить их наизусть authority я пока так поставлю дальше нам нужен client id ну, client id я помню client id, нет нам нужно правильно написать client да. ID, подчеркивание, JS Дальше мне потребуется обязательно указать response type Без этого вообще ничего работать не будет И здесь я тоже помню наизусть Это должен быть код Дальше мне потребуется scope На scope Ну, смотрите, scope у меня Я указал в конфигурации Давайте я посмотрю Вот identity сервер Вот файл конфигурации Я здесь указал свагер, да, мы будем дергать свагер, или давайте не свагер, а orders, давайте, чтобы дернуть какой-то запрос, давайте отправим его на orders API, вот он. Я сюда, orders API, openID и profile. OpenID пробел profile и Or, давайте как ctrl -c, ctrl v вот так то есть вот ты а еще нам нужен обязательно нам нужен redirect urei urei это urei urei вот так вот это тот url куда будет средирекчен если помните как работает identity сервер после авторизации этот identity сервер должен редиректить пользователя на эту страницу я после авторизации должен отправить пользователя. Ну, давайте для начала авторитет создадим. У нас есть HTTPS или HTTPS. Localhost, я помню его наизусть 100001 это сервер авторизации. ID клиент, правильно, open ID. И здесь у нас, соответственно, localhost. Мы должны вернуть обратно на наш сервер, то есть 9001, потому что хеттпс. Но, собственно говоря, есть такая штука, которая называется callback. И это тоже страничка HTML, которую мы сейчас будем в следующем этапе создавать. Так, эта страничка, наверное, нужно пояснить, это страничка то, куда identity сервер вернет клиента, да, сделает редирект на наше приложение после того как совершится как раз логин ну и перед тем как создать то есть сделать запрос мы должны сделать манагер пусть будет манагер мы создадим new o i нет dc нет по моему не так пишется idc клиент а нет шучу user manager вот и э, да и должны в нему в конструктор отдать вот этот самый вот settings далее после того как у нас есть user мы можем сказать что мы можем обратиться к этому пользователю то есть э, user manager работает таким образом что у него есть какое-то хранилище неважно это session или неважно это local storage или ваша кастомная реализация определенного класса в общем user manager позволяет обратиться к некому объекту, то есть через метод getUser. Да? И в этом объекте, в этом хранилище, лежит пользователь. На этом принципе основано обновление токена и, собственно говоря, обновление user. Поэтому для того, чтобы сделать какой-то запрос, я пишу менеджер. Пишу get user. И, собственно говоря, мне здесь возвращается промис, который я могу написать then. И здесь могу сказать function. Здесь у меня будет тот самый user как результат запроса. И здесь я могу уже сказать, ну, то есть пользователь у меня зашел, не зашел, залогинился, не залогинился. Давайте так сделаем. Если user есть, тогда я скажу print. И давайте здесь напишем user logged in. Ну, в смысле давно уже зашел и в общем мы его здесь уже встречаем в противном случае я давайте сделаю вот так здесь напишу else здесь поставлю такую штуку и вот так вот я подниму и скажу в противном случае у меня user здесь нету user not logged in ну в общем давайте запустим и увидим что это реально работает так, старая реализация нам не нужна. Вот, сработало сообщение. То есть у нас, давайте, нажму в 12, покажу, что у нас в Application, в Memory и в Session ничего нет. Нет, что-то есть, но это, видимо, что-то непонятное. Ну, давайте я сотру возможность предыдущего сеанса. Еще раз нажимаю в 5. Да, как видите, ничего нет, ни в том, ни в том. Отлично. А теперь я нажимаю логин и у меня ничего не происходит. Ну, так бывает. Хоть это и неправильно. Конечно, это было глупо на самом деле. Давайте, конечно же, вызовем его, все-таки этот метод. Хоть, да, бывает. «Менеджер хочу сделать SignInRedirect». Uh, в общем, суть этого вызова в том, что я хочу сделать запрос на Eventity Server, и менеджер позволяет мне вот такой простой командой сделать этот запрос. Надо сказать, что identity сервер должен мне э, перекинуть на страницу логина. Я когда заведу логин, он должен мне редиректить обратно. Но так как у меня этой страницы нету, давайте, давайте просто в конфигурации. Кстати, мы, кажется, не указали. Давайте это сделаем быстренько. Так, это где? Это order API. Здесь у нас есть identity server. Вот он. Да, вот в конфигурации. А, да, у нас здесь нету return нет, редирект URIs, и нам их соответственно нужно создать. У меня для этого клиента будет страница https двоеточие localhost двоеточие И здесь я должен сказать, что я хочу эту информацию, полученную в результате редиректа, передать на страницу callback. Ну, вы, конечно, можете назвать ее как хотите. Я хочу callback. То есть мне теперь эту страницу, как вы понимаете, нужно создать. Давайте я нажму сохранить. Перейдем обратно. И вот здесь у меня вот этот return URL callback есть. Мы его уже записали. И теперь давайте проверим, будет ли редирект на эту страницу, которая нет. То есть что я получу ошибку или 404. Отлично, я нажму F12. Теперь-то у нас уже... Да, теперь у нас получилось, что мы перешли на сервис авторизации, то есть 100001. И теперь у нас есть здесь ошибка. Давайте посмотрим, что она обозначает. Это у нас есть так, Invalid Redirect URI. То есть где-то что-то неправильно указано, давайте сверяться. Для этого опять я закрою эту штуку, нажму здесь Stop. И э, я давайте попробую вот таким вот образом хтптпс скопировать. А, здесь пробел лишний. Ну, давайте, наверное, его не там поставим. Давайте я скопирую и э, в install. Так, давайте я закрою и вот сюда его вставим. Нажму сохранить. И давайте попробуем еще разок. Нажимаем логин. Так, и теперь у нас опять что-то не получилось. Это авториз... ага, вот. А, здесь мне уже другая ошибка, которая говорит Not Out Orders API. То есть я опять что-то не указал. Давайте посмотрим, где это происходит. У нас... А, Swagger API. Ну, конечно, здесь нужно поставить ä, Orders API, потому что мы именно их будем дергать. Потому что там есть Насколько я помню, контроллер, который секьюрит, э, да, вот, вот этот мы будем дергать, поэтому здесь ордер API я поставлю. И теперь давайте запустим еще разочек. Давайте нажмем логин. Ну и, как вы видите, мы попали на страничку ввода того самого юзера с паролем раз два три кве. И я бы хотел показать вот что. Я сейчас вернусь назад, здесь нажму F5, а здесь поставлю, чтобы можно было показать следующее. Смотрите, нажимаю логин, и у меня происходит некоторое количество запросов. Смотрите, именно какие. Во-первых, у меня идет запрос, вот он, OpenID, сейчас покажу. OpenID Configuration запрашивает тот самый well-known OpenID Configuration URL, который является Discovery, в котором мой клиент получает токен, ну вот, кстати, он потом увидел, авторайз, URL, токен URL, ну и там другие. То есть, если вы помните, то localhost, давайте я так вот напишу, 10000. Вот она эта страничка Как вы помните, здесь указано достаточно большое количество параметров Которые поддерживается Identity сервер Вот этот well-known open id Configuration Является Discovery URL И поэтому мой клиент Первым делом делает запрос туда Получает информацию О том, обо всем, что ему нужно И понимает, что для авторайза Нужно пойти вот на этот URL Который, собственно говоря Вот он, он вызывает он понимает, что для логина нужно пойти на этот URL. И, в общем-то, я попал на эту страничку. Она открылась. Сейчас я наведу, зажгу логин. И я попаду обратно на ту самую страничку. Вот, пожалуйста, посмотрите. Localhost 9001. А... Давайте Ctrl-Z. Вот, Local 9001. И здесь уже указан тот самый Callback HTML. У нас его нету. Его, собственно говоря, нужно создать. Давайте я нажму Stop и давайте создадим эту Callback и напишем некоторый код для обработки этого переданного количества большого параметров на эту страничку. Итак, давайте для начала создадим HTML-страницу Callback HTML. И на эту страничку мы должны... Ну, я сделаю это в отдельном файле вот поэтому на самом деле вы там хотите как как как вам удобнее так и делайте я вот люблю вот так чтобы было ну и в общем раз у меня на самой страничке есть ссылка на файл здесь мне нужно что мне нужно создать ну пусть будет const manager это будет new oidc äh, user manager и здесь мне нужно создать в смысле мне нужно также указать некоторое количество свойств то есть параметров для работы этого я должен указать local нет, я должен указать load давайте вот так в user data info нет, давайте <coughs> посмотрим как это написано в документации Так, где у нас инструкция и давайте посмотрим вот такую штуку, load Userinfo. Дата не нужно, отлично. Значит, здесь я должен написать use low data info И я скажу, чтобы оно загружалось. Кстати, немножко про параметры. То есть, как вы видите, на самом деле их достаточно много, всех вот этих вот параметров, которые могут быть использованы для IDC, user менеджера. И, собственно говоря, нужно понимать в какой момент что использовать то есть вот например UserInfo info, он говорит о том что получение даты будет ну то есть будет запрошена дополнительная точка для получения ой то есть при возврате данных с identity сервера будет запрос дополнительно отправлен до получения для получения профиля пользователя то есть чтобы наполнить его данными ну и собственно говоря это я и указал еще я хочу сделать здесь респонс ну кстати у меня поначалу не очень получилось ну, я нашел документации, хотя, конечно, там не очень явная документация. Я должен написать вот такую штуку, которая позволит мне загружать э, данные пользователя. Давайте я по образу и подобию скульного подхода поставлю точку с запятой. Здесь напишу менеджер. И мне теперь нужно перехватить те данные, которые мне вернет непосредственно сам Identity сервер на мой callback. Sign in rea.dee react call back то есть надо сказать что уже все придумали за нас и мне здесь остается ну давайте я сделаю вот так так как мне этот метод возвращает promise давайте я вот так вот его и catch еще сделаем так function error и здесь скажу консолю ой лог ну, пусть будет этот error здесь. Здесь я должен обработать, ну, вернее, я должен сохранить данные этого пользователя, user, и, в общем-то, снова сделать редирект консоль. Давайте я выведу в консоль, чтобы мы видели, что мы получили. Хотя на самом деле это не особо важно. Так, что-то не то написал. Мы сюда доведим юзера, чтобы показать, что он вернулся. И сделаем редирект на главную страницу window.location.href. Window ну и давайте полностью страницу укажем. https dveto slash localhost 2.9001. Еще, наверное, нужно проверить, указал ли я э, саму. Ссылку на UIDC. Так, callback. Да, я, конечно же, ее забыл, а вы ничего не подсказали. Давайте скопирую со странички индекс и вставлю также на страничку callback. Теперь нам осталось произвести вход. Ну, в хорошем смысле этого слова. Давайте запустим приложение. Вернее, пачку приложений. Нажимаем логин. Переходим на... Давайте я нажму 12. Давайте я нажму назад. Это старая что-то у нас. Откроем еще раз. Сделаем clear. Еще раз логин. Так, пошли найди получили. Сделали редирект. Перешли на логин. Дальше нажимаем логин. Нас перекинул обратно на страницу localhost 9001. Вот она она. И как вы видите у нас success. В смысле успешная операция логирования. Ну и в общем вот здесь вот... -вот Видите весь вот этот, э, так называемый токен. Но, как вы понимаете, мы здесь уже имеем Identity токен мы здесь имеем Access Token, соответственно, Identity Token, это информация, как я говорил в предыдущих видео, о пользователе, которая подтверждена, то есть она проверена Identity сервером, никаких изменений в них нет. Access Token при этом уже э, нам поможет ходить между сервисами, то есть делать запросы в другие сервисы, Дальше у нас есть еще, помимо этого, профайл. Ну и, в общем-то, если я сейчас буду нажимать логин, обратите внимание вот, вот на этот вот. То есть у меня логин будет перезадаваться. Смотрите, я получил другой, я получил другой, я получил другой. То есть теперь это все происходит прозрачно. Давайте я закрою приложение и запущу его снова. Я преследую следующую цель. Смотрите, когда я закрыл браузер, открыл его заново, у меня все данные по авторизации, аутентификации, вернее, они стерлись. Дело в том, что по умолчанию сборка вот этого OIDC клиента, она хранит данные не в LocalStorage, а хранит их непосредственно в сессии. Давайте сейчас вот еще раз ради эксперимента сделаем вот эту вот чистку. И вот это вот все очистим. Вот, и теперь я нажму логин введу пароль. Ну и смотрите, получилось, что у меня в сессии хранятся все данные по стороже. Собственно говоря, как только закрою браузер, у меня все и пропадет. Существует вероятность, что вам потребуется использовать ну то есть логин каждый раз. Да? То есть, когда чтобы при открытии браузера вы снова были залогинены. Тогда данные потребуется хранить в Local Storage. Соответственно. View, вот этот user менеджер имеет специальную настройку я чуть позже ее покажу и э, как ее настроить чтобы она заработала именно уже в другом режиме чтобы данные сохранялись мне сейчас удобнее каждый раз запускать заново чтобы делать логин чтобы опять же проверить как это работает Ну и теперь давайте раз у нас уже есть как говорится access токен давайте уже вот вот вот куда-нибудь уже его отправим до да, чтобы чтобы можно было проверить, что реально работает вот этот вот самый токен. Для этого давайте остановлю проект. И на UI создадим кнопку, пусть она называется теперь. Ну давайте call API. И здесь, собственно говоря, так и назовем. Call API. Давайте здесь тоже напишем правильно. Вот так вот пусть будет. Ну и, соответственно, мне нужно какую-то обработчик сделать для этой кнопки уже здесь. Call API. И, соответственно, есть у меня есть логин. Давайте сделаем здесь еще... А, ну да, конечно, нужно здесь написать Call API. И здесь я напишу Call API. Итак, первое, что я должен сделать, удалить эту тушнягу, и теперь нужно написать код. Смотрите, я буду использовать стандартный XML HTTP request, то есть, ну, то есть вообще базовый-базовый, да, там до самого низа одна база. Вот. В современных фреймворках используются там Access или еще какие-то там кастомные реализации. Ну, принцип от этого не меняется. Я опять же хочу сказать, что моя задача показать непосредственно, как это работает. Ну, то есть, на нативном, да, если так можно выразиться коде. Итак, для того, чтобы не сделать какой-то запрос, я должен для начала для менеджера сказать, дай мне юзера и этот юзер у меня придет э, в промисе. Почему это делается так? Смотрите, когда я обращаюсь к менеджеру и говорю, дай мне юзера, я теоретически обращаюсь к тому хранилищу, в котором у меня этот юзер хранится. То есть, если это будет Например, local storage, то я пойду туда. Если это будет, допустим, session, то она пойдет туда. То есть сам менеджер знает, куда сходить за пользователем. Поэтому это вот так бы в промисе вот показывается. Давай я скажу вот так вот здесь вот print. Здесь напишу какой-нибудь error. И да давайте вот так вот и напишем. Пусть будет да, совсем все испортил. Error. Вот. то есть, э, получается, что когда обновляется токен, ну, вручную, или когда токен обновляется через, там, рефреш э, токен, ну, то есть, он, он э, делается, как бы, прозрачно, там, в бэкграунде где-то глубоко, то есть, автоматически отправляется запрос, можно по таймеру, можно при наличии э, истечения, да, срока, когда уже истекает, можно сходить. Можно сходить заново, когда уже 401 вы получили, и снова переполучить токен. Так вот, этот запрос будет, как бы... Ну, он называется в этом клиенте silent, ну, то есть, как бы, тихий. И он делает то же самое. Он ходит на, сходит на сервер и обновит его в этом сторидже. Поэтому я каждый раз обращаюсь к пользователю, должен... То есть, когда я беру пользователя, я беру же. И в данном случае мне помогает вот этот менеджер. Поэтому я сейчас напишу менеджер get user. Ну, и, в общем, когда я юзера уже здесь получил, здесь у меня нужно проверить, что если этот... Ну, давайте, юзер равен нул ну то есть, что его вообще нету, я должен написать, э, пусть будет, что такое, не, не справляюсь я сегодня, давайте, an, a, u, z. -et. Давайте вот такую штуку напишем. что -то неправильно написал, давайте воспользуемся вот такой штукой, которая отразит. Вот так вот. Ну и если у меня пользователь есть, давайте я создам const пусть это будет x hr new, нет, это будет x xml, не, ой, нет, ну, конечно же не так, xml htp request, и здесь я должен дальше у него указать еще некоторое количество параметров, в частности, мне нужно открыть его, ну, я не буду комментировать все, давайте я напишу тогда, а вы, если будут вопросы, меня спросите, а я просто напишу во время перемотаю Ну и в общем-то вот этот весь сам метод, давайте я по пунктам может быть расскажу да? То есть мы создаем объект, который будет заполнять запрос, мы указываем э, путь и тип запроса То есть верб так называемый, куда мы пойдем, это 500, 500 первый, сайт 1, sites, slash, secret Мы проверяем, э, мы готовим, э, давайте так скажу, э, authorization header добавляем туда bearer и подставляем токер, токен, который получен от пользователя и отправляем запрос. А на получение делаем хендер. Если у нас статус 200, мы выводим сообщение, соответственно, уже непосредственно на наш UI. А если нет, то туда же пишем, что у нас что-то не так. Ну и, в общем, давайте запустим и проверим эту штуку, что она работает. Вот. Обратите внимание, что я снова не залогиненный, я снова завожу логин, и у меня нету кнопки, почему-то, давайте посмотрим почему, давайте F5 нажмем, да, это был кэш, вот. поэтому э, настоятельно рекомендую ставить галочку Disable Cache и открывать все время вот это вот DevTools, так называемый, ну и в общем логин мне теперь уже не нужен, давайте нажмем Callback, мы получили курс, Собственно говоря, то, что и требовалось эм, ожидать, потому что мы нигде не установили информацию о том, что мы можем обращаться непосредственно к ORDERS API из других систем, то есть не, э, из чужеродных, из, из не original, так сказать. Ну, давайте остановим всю эту штуку, которая называется проект, и пойдем в тот самый API, который называется ORDERS. Сейчас я его найду. Вот он. И здесь добавим тот самый курс. Ну, во-первых, нам здесь нужно написать м, app use course. Здесь нам нужно указать, ну, давайте default. Ну, давайте так вот, default... Ой, policy. Вот. И теперь, соответственно, в настройках мы этот default policy создадим то есть нужно его здесь я уже включил использование а вот здесь ну давайте я вот здесь что-то сделаю а, хотя можно в самом верху давайте вот так вот сделаем сервисы так дальше напишем add course теперь нам нужно указать конфиг нет конфиг теперь нам нужно создать этот конфиг и здесь добавить add policy ну я поступлю самым простым способом я разрешу все но ну, а вы уже там по своему усмотрению поставьте то что вы хотите разрешить ну я вот так вот сделаю так мне нужен здесь лямда builder я вот так вот allow any region allow any метод и allow me headers и этого будет достаточно надо теперь поставить точку с запятой и запустить еще раз нажимаем call API а вот кстати если мы не авторизованы мы получаем ну такой вам это придется как бы по-своему обработать давайте я включу 12 я делаю логин пользователь залогинился делаю call ну, в общем, таким образом мы обошли курс, мы получили это с другого сервера. И следующим этапом мы будем делать Refresh токен. Вы, конечно, можете мне не поверить, но Refresh делается по такому же принципу, как и логин, вернее, как callback, да. Поэтому мы сделаем то же самое. Refresh токен. Давайте сделаем вот так вот. Refresh. Ну, я думаю, этого достаточно пока. И я также создам. Здесь э, такую же страничку, как и callback, только теперь назову ее refresh. HTML. И такой же создам скрипт. JS. И теперь, соответственно, на refresh натяну этот самый скрипт и опять натяну... Ой, э, не забыв... Э, Самый главный для нас ну, сборку. То есть самый главный JS-модуль. Так, теперь у нас refresh с этим. Теперь давайте напишем немножечко кода вот в этот файл. Здесь, собственно говоря, нам придется приделать практически то же самое. Но, знаете, даже я, наверное, возьму, вот покажу, насколько они похожи. Я должен сделать вот так вот. Перейти на refresh сделать вот так. И здесь я должен немножечко по-другому сделать. Вот таким вот образом. А здесь, здесь я даже удалю все лишнее. Вот таким вот образом. А вместо вот этой вот теперь штуки я сделаю вот так. И вместо редирект напишу Silent. Это все естественно есть в спецификации. Итак, sign in, silent callback. Да, это, этого достаточно. То есть, теоретически, мне даже не нужно вот эту штуку создавать. Я могу сделать э, вот таким вот образом, ну, дабы сэкономить время. Вот и все, что, собственно говоря, нужно сделать. Это для того, чтобы э, сервер аутентификации, то есть, identity server, вернул на эту страницу. Кстати, ее нужно будет добавить список. Давайте это сразу сделаем. Где у нас? Вот, identity server сервер конфигурации, здесь у нас есть, э, вот, return.urais, нужно сделать теперь правильно, то есть добавить еще одну страницу, здесь нужно написать refresh, этого достаточно. Теперь нужно в индексе э, создать этот метод, ну, во-первых, подписаться на это событие, refresh, и здесь мы сделаем refresh, и теперь создадим этот, давайте я вот так вот напишу, function, э, refresh, и параметров здесь нет. А здесь мы сделаем то же самое, Менеджер и здесь делаем sign in, да, вот так вот, silent redirect. Вот, вот это вот уже будет работать. Ну, я бы все равно хотел э, сделать правильно, поэтому... <смех> То есть токен обновится, но он э, пойдет на сервер, получит callback, но обновления не будет. Я бы хотел вам еще и показать, что... То есть это мне... То есть я хотел бы показать, что на самом деле получается. Да? То есть я вот здесь вот должен сделать... Э, как раз тот самый юзер новый придет, обновленный. И я просто здесь делаю принт скажу вот так вот токен refreshed и напишу ну чтобы пользователь показался мне потому что мало ли что там может быть давайте опс. catch и здесь поставим function напишем error ну в общем все все как обычно да и пусть будет тоже print и здесь напишем, э, ну пусть будет так, something, упс, как я так сюда прилетел, something went wrong. В общем, что на самом деле произойдет? У меня вот этот вот метод вызовется на сервер, пойдет информация, там она обновится, придет обратно на вот этот вот, нет, на вот этот вот callback, и вот этот вот менеджер вот в этом методе перехватит изменения и обновить то самое, как это называется, хранилище, да, или это session, или это storage, и, в общем-то, ну, вот, собственно говоря, и все. А вот это вот я сделал для того, чтобы вам показать, что это действительно будет работать. Так, давайте запустим эту штуку. Давайте старое окошечко закроем. Откроем DevTools. Давайте нажмем логин. Вот мы получили токен. Давайте запомним, какая здесь буковка. Давайте нажмем теперь Refresh. Ага, я что-то не угадал с названиями. Давайте посмотрим, что я тут не угадал. Так, смотрим. Ctrl-F, Silent, Redirect. Ага, Silent, Redirect, URI у меня нету. А, так, и метод называется SignInSilent. Прошу прощения, промахнулся. Давайте остановимся. Silent Просто теперь. Просто предыдущая версия она была редирект, теперь она называется silent. Хорошо, теперь мне нужно в callback. Так, что-то еще там забыл написать. А, мне нужен как раз redirect URL. То есть я его добавил, но не написал. Silent redirect URL. Мне нужно добавить э, вот сюда в настройки. Я сделаю вот так. Ctrl-V. Здесь делаю запятая. И здесь делаю refresh. Давайте запустим еще раз. Давайте нажмем F12, попробуем зайти. Мы зашли, делаем рефреш. Ну и как вы видите, обратите вот на эту штуку. Видите, меняется и хэш, и дата. Ну, в общем, тот же самый редирект ой, происходит, тот самый рефреш. Ну тут, тут, наверное, нужно некоторое время остановиться и немножечко сделать пояснение. Коллеги, что касается обновления токена, здесь существует два варианта. Первый вариант – обновлять токен только после того, как появился ответ 401, то есть не авторизованно. И второй вариант – по таймеру, то есть даже не по таймеру, а по истечению, по... перед тем, как токен истекает, автоматически запрашивать его обновление, то есть для пользователя это будет абсолютно прозрачным. Я придерживаюсь реализации первого варианта, потому что если пользователь открыл страницу браузера работает работает, плюнул и ушел Если учесть, что по умолчанию OS 2.0 то есть спецификация токен выдается на 1 час то, допустим, три часа пользователя не было, и будет запрошено три токена, независимо от того, были они использованы, не были использованы, запрашивал пользователь, не запрашивал. В общем, это будет некая активность, которая может повлиять на то, что в логах, где это будет прописано там, о том, что пользователь ходил, а это было не так. Поэтому я предпочитаю использовать первый вариант, когда э, делается запрос, пользователь авторизован, все нормально, час ходят запросы, потом этот токен истекает, делается запрос очередной. Пользователю приходит 401, где-то там в глубине, да, в недрах происходит перезапрос этого токена. И снова делается запрос на тот же сервер. В концепции, допустим, одного реквеста то есть, пользователь практически не увидит подмену того токена. Дело в том, что уже даже даже в access да, то есть, есть при реализации HTTP клиента, уже готовые, да, хендлеры там интерцепторы, так называемые, которые могут перед тем, как, или после того, как а, а, перехватить вот это 401, передернуть, ну, в хорошем смысле, опять же, передернуть э, токен и выполнить тот же запрос на тот же адрес, но уже с новым токеном. В общем, вот такая вот краткая справка. В принципе, я вам сейчас тогда давайте покажу, почему я о чем я там говорю. Э, вот, смотрите, у нас есть, так, я это желтенькие подметки исправлю. Смотрите, у нас есть э, у этого user менеджера у него есть некоторое количество событий. Ну, в частности, вот токен XPARIN можно подписаться. И тогда вы будете получать, ну, вот по такому вот принципу, вот, кстати, вот. И тогда вы будете получать информацию о том, что токен истекает. Можете здесь перезапросить, но это, на мой взгляд, не очень корректный вариант. И я уже объяснил почему. Ну, и еще здесь есть некоторые, кстати, события интересные. Ну, вот, например давайте вот так красиво сделаю вот есть вот такое ну и есть вот такое ну в общем читайте документацию. это в конце концов полезная штука ну и еще есть событие которое экспарит уже вот показывается это уже когда токен истек ну на мой взгляд это тоже не совсем валидная ситуация в общем я и предпочитаю использовать первый вариант ну вот такая вот информация давайте теперь давайте теперь что давайте теперь попробуем Посмотреть, что же происходит на UI. Смотрите, когда я нажимаю Refresh, обратите внимание, что вот в этом месте вот появляется IFrame. То есть это работает именно таким образом. Обратили внимание, появляется iFrame. Именно он производит связь с сервером идентификации, то есть с identity сервером, и делает свои хитрые-хитрые наглости. И если вас интересуют подробности, я предлагаю вам сходить на сайт, который указан, я добавлю ссылку, соответственно, в описании. Там вы можете узнать более подробно, как работают процессы, что на чем основано. В общем, вот этот iframe нужно понимать, что именно на нем построены некоторые процессы, в том числе и логаут, которым мы сейчас и займемся. Но с логаутом все будет очень просто, надо создать как минимум кнопку, Давайте ее правильно назовем, и теперь нам нужно, так, нам callback не нужен, нам нужен индекс, здесь нам нужно на нее подписаться, на ее клик, здесь будем писать log out. здесь напишем log out. и вот этот вот самый logout давайте теперь создадим, Я, а давайте так сделаем, function, здесь напишем log out. и здесь нам единственное, что нужно сделать, это написать менеджер, менеджер, получается, вот менеджер.точка sign out redirect. Ну, в общем, нам единственное, что нужно просто отправить, так manager. Нам нужно единственное, что отправить запрос на выход. Давайте я сохраню это и запущу. Давайте нажмем сначала Refresh. Мы получим ошибку. Мы получим Call of э, call, call, call PI, мы тоже получим ошибку. Давайте нажмем логин Нажмем Login. Мы получили, получили теперь э, call. Сделаем Refresh. Еще раз call. А теперь делаем логаут. Ну и, в общем, так как я не указал, страничку, которая так, в описании была. В описании. So вот, страничка. Нет, давайте так. Пост, вот так вот, где она, упс, вот, пост, логаут, редирект, ура, я не указал, поэтому у меня и получился редирект непосредственно на identity сервер, ну, в общем, это нужно учитывать, поэтому сейчас я переключусь обратно в Visual Studio, нажму стоп и добавлю вот здесь вот такую штуку, напишу, ее, собственно говоря, ну, как вы понимаете, здесь будет написано HTTPS, ну или ладно, HTTPS, два слэша, localhost, двоеточие, Ну, пусть это будет индекс .html. HTML. Давайте проделаем операцию еще раз. Давайте нажмем F12. F12. Тут я еще не залогиненный. Давайте я покажу, что у нас в сессии ничего нет. Я нажимаю логов. Ой, в смысле логин, прошу прощения. Давайте я Давайте покажу, что у нас есть ключи. Давайте нажимаю логов. И, в общем-то, ничего не произошло, потому что эта страничка, скорее всего, не обрабатывается на Identity сервере. Ну и вот, собственно говоря, что я показываю. То есть вот эта вот штука которую я попросил у сервера, не указано на самом сервере. То есть нужно четко понимать, что те странички, которые вы запрашиваете на фронте, должны быть прописаны на, на, в клиенте, собственно говоря, вот как раз вот этого identity сервера. Чтобы это так, чтобы это проделать, мне нужно переключиться в конфигурацию. Сейчас я только найду. Вот она, Configuration. И здесь мне нужно указать еще один параметр, который называется PostLogonUrace. Ну и, как вы понимаете, я теоретически могу скопировать вот эту страничку, ой, вот этот URL. И вставить вот сюда, здесь поставить запятую, и здесь написать индекс. Давайте поставим в правильном месте пробел теперь вот и запустим нашу штуку еще раз давайте снова откроем 12 я снова открою сессион логин имя пользователя у нас есть э, данные. Я теперь нажимаю логаут. Данных у нас нет. И я снова очутился на localhost 9001. И в общем-то э, все как бы сработало. Ну, давайте теперь попробуем. Давайте, вернее, не попробуем. А я покажу, как в local storage это все запихнуть, чтобы при открытии браузер, потому что если я сейчас его закрою и запущу снова, мне снова придется заводить логин. Вот, видите, я не залогиненный. Для того, чтобы это не происходило, нужно переместить данные из сессии, которая стирается при закрытии браузера, в Local Storage. Давайте это сделаем. Давайте позакрываем лишнее и начнем опять же с настроек. Смотрите, для того, чтобы перенести данные из сессии, где они хранятся по умолчанию, в Local Storage, нужно открыть инструкцию, как ни странно, Local Storage. Вот, смотрите. Тут уже теоретически прям готовая строка, как это и где хранить Я, в принципе, на стороне разработчиков проще, мне кажется, наверное ну, Вообще, конечно, случаи разные бывают Поэтому, давайте каждый останется при своем мнении В общем, для того, чтобы мне положить этот данные по идентификации в Local Storage Мне нужно сделать OIDC, такую штуку но это еще не все. Дело в том, что у меня э, вот этот вот local storage, указание, что это local storage, у меня везде, где создается user manager, должно быть то же самое. Везде, где... То есть, если у меня везде процесс э, хранит в local storage, то везде я должен это указать. То есть, теоретически я должен это сказать здесь, теоретически я должен это сказать вот здесь... Потому что в противном случае у меня может нарушиться концепция связи. Да? Я могу сохранять в одном, а хранить в другом. То есть я имею в виду, что Local Storage, Access при получении. Ну, понимаете, да, о чем я говорю, я как бы в нюансы вдаваться не буду. Давайте запустим эту штуку и проверим, что это э, работает. Ну и мы запустили проект. Мы сделали логин, ну мысли и я, и колобонга. Вот, теперь у нас есть, надо посмотреть, что, куда у нас еще сохранилось-то. В Local Storage у нас ничего не сохранилось, потому что, так, давайте, наверное, кэш. Давайте проверим еще раз, давайте. А, ну вот, смотрите, я нажал F5, у меня User Not Login In, потому что кэш перечитался, и несмотря на то, что у меня данные в Storage, он уже уже не читает. Давайте я ради чистоты эксперимента удалю вообще все данные, вот их сейчас нету Я снова нажимаю логин, снова нажимаю, ввожу имя пользователя, если хотите И смотрите, теперь у меня все хранится в LocalStorage Мне кажется, это очень красиво И, собственно говоря, я нажимаю Login, у меня LocalStorage очищается А в Session мы уже ничего не делаем Ну и давайте тогда снова сделаем логин, сделаем Refresh И посмотрим, что у меня данные, вот как вы видите, в LocalStorage обновляется ну, естественно, я могу сделать Call API. Но я вам хочу показать еще одну штуку, которая на самом деле мне очень нравится. И давайте я сделаю вот так вот. Давайте я сделаю Ctrl-C, Ctrl-V. Нажму Enter. И смотрите, у меня теперь есть два браузера, которые зашли. Давайте так вот, F12 чуть-чуть нажму. Помните, я говорил про iframe и что он есть у него поддержка, там каждые 2 секунды. Вот Ctrl-F я нажму там 2 секунды. Давайте так вот нажму Seconds. Вот, смотрите. А, нет, это не то. Ну, кстати, ClockScrew, это через сколько валидировать токен, который хранится в хранилище. Это тоже, в принципе, полезно. И где-то тут было. Вот, смотрите, check session interval. Или когда вы залогинились на двух э, закладках, так сказать, да, ну, то есть ну, в двух браузерах или в двух закладках одного браузера, э, вот этот вот iframe поддерживает с Identity сервером, ну, можно сказать, да, прямой коннект, да, то есть... Хотя, давайте я не буду вдаваться в подробности, я просто покажу. У меня здесь есть э, мой клиент, я здесь напишу localhost. Э, здесь напишу 100001 вот он был well, no configuration, смотрите вот эта штука, вот сейчас покажу вот, check session iframe, то есть теоретически даже не теоретически, а технически получается каждые 2 секунды это написано вот здесь Проис через этот интервал происходит проверка сессии пользователя, то есть когда пользователь залогинился, вот этот все время user manager, он производит Request вот на этот вот адрес я сейчас даже вам покажу как это работает если мне позволят F 12 и здесь у нас есть давайте я еще раз нажму здесь просто есть как раз информация о том сейчас я вот так сделаю какие месседжи уходят, да так вот control месседж, message вот смотрите то есть, э, нет, вот, смотрите, то есть каждые 2 секунды происходит запрос на Identity сервер и здесь происходит проверка, что-нибудь изменилось? Нет, что-нибудь изменилось? Нет. Собственно говоря, если что-то изменилось, то приходит сообщение, ничего, nothing changed, то есть ничего не изменилось, и как только приходит что-то changed, происходит вот что. Давайте я вам теперь покажу, как это работает. Давайте я запущу второй браузер, как было в прошлый раз, я вот так вот скопирую, Ctrl-V, да, хочу, смотрите, у меня логин сохранился, ну, в общем-то, давайте я здесь вот так вот нажму, здесь вот F5. Смотрите, у меня есть два браузера, которые залогинились на один клиент. Вот, я хочу вот что показать. То есть ключевой момент... А, еще не залогинились. А, ну да, не залогинились. Давайте залогинимся. Здесь теперь F5 и второй браузер. Где у нас? Вот он, F5, залогинился. И здесь F5, да, залогинился. Коллеги, смотрите, когда вы логинитесь на identity сервере нужно понимать, что вы находитесь на identity сервере А на все остальное происходит, ну, назовем это, шарингом, да, то есть на, на клиенты, на другие, э, на клиенты JavaScript, на клиенты MVC, на клиенты SPA, на клиенты, я не знаю, там, API, да, передается э, копия информации о логине. То есть вы так или иначе, когда нажимаете логаут, вы выходите из... Identity сервера. И Identity сервер по помощи вот этого iFrame а связывает вас эм, ну, ваш клиент со собой и когда нажимаете выход получается, что вы выходите на Identity сервера и Cookie застирается. Смотрите, я сейчас это продемонстрирую. Я нажимаю Logout я здесь нажал выход, но так как у меня нету никакого события, если сейчас нажму F5, смотрите, я уже вышел. Для того, чтобы событие это там появилось э, давайте нажмем стоп и просто пропишем эту маленькую штуку, которая полезна, и, собственно говоря, она покажет нам конкретно. То есть я нажал выход, и там cookies на втором клиенте, они стерлись. А теперь я сделаю, чтобы это еще и было видно. Менеджер. Да, events. Нужно... Так, давайте я вам покажу, где это посмотреть. Да, вот есть events, есть менеджер, у него есть событие. User, sign out. Но суть сводится к тому, что здесь есть вот где-то вот примерно вот в этом месте информация о том, как эти ивенты подписывать. То есть нужно написать add, а потом с большой буквы написать вот эту хрень. Ой, в смысле, вот это вот название. Я, честно говоря, не сразу ехал, поэтому долго не мог понять, как это работает. В общем, не теряйтесь. Это вот пишется вот таким вот образом. Здесь я должен поставить function. Здесь я должен сказать, что у меня... Ну, давайте напишем просто, опять же, в тот же самый print, который нас выручает. Здесь написано, Use, user, uh, sign out, ну, там, типа, какой-нибудь good, goodbye. Ну, goodbye, чел, там, buddy, не знаю, пусть будет так. Давайте запущу еще раз и продемонстрирую уже это визуально. То есть, то, что cookies стирается, это на самом деле очень удобно. То есть, вы производите выход из всех uh, зайденных зашедших не знаю везде из всех локаций в которых вы залогинились давайте найдем клиент нажмем логин здесь нажмем вот так вот мы пришли теперь я здесь ну зря конечно нажал надо было f5 просто нажать вот теперь у меня есть опять два клиента но они теперь об а давайте вот здесь вот f5 нажму чтобы обновился тот самый этот и здесь наверное тоже нажму ну, вот, кстати, после F5 у меня cookies не стерлись, они опять работают. И смотрите, давайте повторим эксперимент. Я нажимаю Logout. Прошло 2 секунды и бац, у меня из второго клиента я тоже вышел. В общем, вот так это примерно работает. Нужно понимать вообще концепцию и схему работы этого сервиса. То есть у вас есть особняком Identity сервер, который должен вам раздавать токены и отслеживать их на других сервисах. Я думаю, что применить это к конкретному фреймворку, там, будь то Angular или React, или даже Aurelia, или еще какие нибудь там View, вы сможете и сами. Тут главное понимать, как это работает. То есть набор страниц, которые должны курировать вот этот identity сервер с клиентом до себя и обратно, он предопределен. И для каждого момента времени он как бы должен, ну, то есть, не глупо подряд все. Ставить, как я, собственно говоря, тоже раньше делал То есть мне пришлось потратить какое-то время Чтобы разобраться, как это работает Ну и, наверное, наверное, на этом, наверное, все Мне больше нечего вам рассказать, показать а вы, если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, не стесняйтесь. Еще лучше, если пришлете денег, <laughs> если они, конечно, у вас есть. Вот. Ну и, наверное, на этом серия будет закончена, если, конечно, не потребуется дополнительных доработок. А на этом я, наверное, хочу с вами попрощаться. Наверное, всего доброго. Если что-то непонятно, пишите. Хорошего вам дебага.